Я Леонид Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Береги себя». Мы в жизни очень часто рискуем репутацией, здоровьем, жизнью. Я хочу, чтобы вы перестали делать глупости в своей жизни, чтобы вы ценили ее, репутацию, здоровье, жизнь. В жизни так все иногда страшно устроено, что человек может выйти из троллейбуса и у него может оторваться трон. Человека не стало. Один мой знакомый закручивал в автомобиле колесо, когда у него пробила шина. Остановилось сердце, он упал и не открыл больше глаз. Один знакомый спортсмен, 10 лет не занимаясь спортом, решил пощеголять, пробежать свою метровку, не добежал и половины. Умер. Случаев таких великое множество, я к вас к тому, чтобы вы берегли себя. В жизни много случаев, когда жизнь может остановиться прямо сейчас. Цените свою жизнь. Не играйте с жизнью. Не играйте с смертью. Не прыгайте с больших высот. Не ныряйте на глубину, если в чем-то не уверены. Самое важное, что в вашей жизни есть, это сама жизнь. И это есть абсолютное счастье. Будьте осторожны всегда и во всем. Не считайте, что вы кот семью жизнями. Вы должны понимать, второго шанса не будет. А если будет второй шанс, то, как правило, люди прикованы на всю жизнь к инвалидным коляскам. Многие лежат в коме, так и не приходя в себя. Жизнь – это не игра. Жизнь – это шахматная партия. Нужно все делать взвешенно, обдуманно. Не злоупотребляйте алкоголем. Откажитесь от наркотиков. Не занимайтесь тем, что может навредить вашему здоровью, репутации или жизни вообще. Берегите каждый день в своей жизни, каждую минуту, каждый вздох и выдох. Действуйте, творите, наслаждайтесь жизнью. Помните, что любое ваше необдуманное решение, любой поступок может привести к необратимым последствиям. Цените жизнь, берегите ее. Это все, что у вас есть. Ведь если вас не будет у вас не будет больше ничего. Все, что вокруг вас, все, что вы собирали, копили, на что всю жизнь зарабатывали, вдруг станет ненужным, когда не будет вас. Поймите, жизнь это самое дорогое. У вас больше ничего нет. У вас нет автомобилей, домов, счетов в банке. Потому что без вас это уже не ваше. Так значит, самое главное и самое важное в вашей жизни это сама жизнь. Потому что это и есть счастье. Не рискуйте, осторожничайте, всегда проверяйте то, куда вы собираетесь идти, всегда тысячу раз измерьте, прежде чем отрезать, взвешивайте каждый свой шаг, каждый поступок. Будьте крайне внимательным в каждом поступке, в каждом слове и в каждой мысли. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.